Вот на коптерах нельзя летать, кажется, Доби Дейл, Река Дол. Рядом холмы. Река Ганг просто. Это река Дол. Угу. Столько много людей, хотя это среда, но 31 градус на солнце еще больше и очень много людей из Пакистана такое ощущение, что это мини-ганга не хватает только, чтобы трупы еще жгли по берегам но все-таки можно найти место, где можно посадить теньки в прохладе от речки, потому что речка как-то считается форели как бы с этих холмов она берет истоки Частная рыбалка, только членом. Но ну, решил я все-таки отойти в сторону и полетать на дроне. Чудесные зрители барашки, горные барашки. Они немножко не привыкли видеть дрон, с дронами людей. Напомню, что это был 10 августа 22 -го года. Бескрайние холмы, это, кстати, национальный парк.